Всем привет! Сегодня мы продолжим наш словарь базовых терминов по контекстной и таргетированной рекламе, которые помогут начинающему рекламодателю, а также будут полезны рядовому пользователю интернета. CPC, CPA, CPM, CPV аббревиатуры, которые помогают нам разобраться с моделью оплаты в контекстной таргетированной рекламе. Платим мы в этих случаях за клики, за действия, произведенные пользователем на вашем сайте, за тысячу показов, а также просмотры вашего видеоролика. Это, можно сказать, основные модели оплаты. Для каждой рекламной системы и инструмента предусмотрена своя модель. В зависимости от цели вашей рекламной кампании, в некоторых инструментах можно установить подходящую вам модель оплаты. Частотность запросов. Это количество запросов, вводимых пользователем за определенный период. Обычно рассчитывается за месяц. Частотность позволяет узнать, насколько высокий спрос на ваш товар или услугу в Яндексе Google в определенном регионе. Определив частотность, рекламодатель сможет настроить качественные рекламные кампании. Проверить частотность поможет Яндекс.Ворстат. Планировщик Google или Google Trends выделяют высоко, средние и низкочастотные запросы. Если ваша цель рассказать о бренде и максимально охватить широкую аудиторию, то используйте высокочастотные запросы по вашей тематике. Если же ваша цель привести на сайт максимально заинтересованных пользователей вашим товаром или услугой, то используйте средние или низкочастотные ключевые слова, к примеру, с указанием модели товара. UTM-метка – это параметр, который добавляется в URL и позволяет отследить источник рекламного трафика на ваш сайт. Благодаря UTM-меткам в кабинетах Яндекс Метрики и Google Analytics можно отследить эффективность рекламной кампании, системы, инструмента, вплоть до каждого ключевого слова и объявления. Ранее мы уже размещали ролик о UTM-метках на нашем канале. Подробнее в этом видео. Релевантность. Иными словами, соответствия каким-либо запросам. Системы заинтересованы в том, чтобы поисковая выдача была максимально соответствующей поисковому запросу пользователя. Поэтому, если ваша реклама релевантна, остальные критерии аукциона такие же, как у конкурентов, то стоимость клика для вас может быть даже дешевле. В таргетированной и контекстной рекламе релевантность также ценится и в отношении посадочной страницы. Контент на ней должен соответствовать рекламному объявлению. На сегодня это все. Мы будем рады вашей обратной связи и комментариям под видео. Всем пока!